И всем привет, дорогие друзья, с вами Папа Пашиплей, сегодня я покажу три из 10 сайтов с халявой а, за июнь. Но, а, я остальные а, сайты оставлю в описании и их реферальные коды и ссылки. Так, ребят, давайте первый сайт, такая, Mix CSGO или CSGO Mix, как правильно говорится. Здесь а, вы можете просто играть, а каждый день вам дается шанс покрутить а, рулетку и что выпадет 100 поинтов может быть может 10 тысяч но ну, это уже как повезет либо еще что-нибудь там кроме а, монет есть еще а, много разных вещей так а, здесь можно играть разные игры только сайт немного обновили здесь можно открывать кейсы а, можно играть джекпот ну я обычно играл дабл давайте допустим вот а, поставим на контртеррористов все Посмотрим, что выпадет. Так. Нет. Выпали просто террористы. Но, в принципе, с, а, а, вы поняли, что здесь можно делать? То есть, здесь и вывод, ребята, полностью без депозита. То есть, 100 поинтов это а, 1 рубль. Как бы 1000 поинтов 10 рублей, 10 тысяч это 100 рублей. Я здесь уже выводил раньше, но сейчас уже я не особо на нем играю. А второй сайт это КСГК. Здесь тоже а, без депозита вывод. Просто заходите вот сюда, в а, вкладочку бесплатно, и ввести код. И эти реферальный код. После использования реферального кода вам дается вроде бы... Я уже не помню, ребят, но вроде 500 а, монет. И вот за эти 500 монет, ребята, вы здесь можете много чего вывести. Вот, смотрите на 700 а монет есть уже что смотрите что идет ну, короче вы поняли и третий сайт ребята это кс массив то есть вы заходите регистрируйтесь заходите вкладку реферала и здесь можете вести код но я уже вводил коды и и чужие в принципе здесь указываете ссылку на трейд ваша история и так далее ну, короче говоря, есть тоже без депозита. Вы, то есть, вводите реферальную ссылку, вам дается 0,50 кредитов, а мне дается 5 кредит. 0,05 кредита. Ну, в принципе, вы поняли, ребята. Здесь тоже вот без депозита, уже второй раз говорю. еще можно заработать кредиты, скачивать какие-то приложения, выполнять какие-то задания. И все. С вами был Павел Баша Плей. Все ссылки сайтов и их никоды в описании. И все сайты без депозита, ребята.